всем привет друзья с вами александр пупкевич по дороге на работу давно не было таких включений спешу исправиться поскольку именно этот формат порождал большое количество вопросов вы мне задавали их после видео как правило в соцсетях не писали в комментах а писали сразу же в соцсети я хочу дальше возобновить нашу активность с вами и вот сегодня поговорить о Обычно насущной теме, которой сдавался, вероятно, каждый из нас, а может, издается до сих пор, а стоит ли покупать дорогие машины, пользоваться какими-то последними гаджетами, стремиться к ним, хотя они стоят достаточно больших денег, отдыхать в фишенебельных местах вместо пресловутой Турции и Анапы, когда всем этим вещам есть какие-то менее дорогие аналоги или есть возможность вообще в принципе скромненько от них отказаться. Вот есть ли в этом смысл? Давайте начнем с машины. Я поделюсь просто своим опытом, поскольку у меня есть свое видение и оно, конечно, может не совпадать с вашим, но мне кажется, что я должен поделиться с вами своими мыслями. В 2015 году я впервые купил дорогую спортивную машину. Этой машиной была Audi RS5. И это просто был прыжок в новую лику. Представьте себе, да, до этого был Mitsubishi Lancer, купленный в автосалоне, который, правда, я очень серьезно протюнил. Но все равно у этой машины есть свой потолок, скажем, да. И этот был для меня настоящий вызов, поскольку обслуживать эту машину, платить большой налог бензин только сотый раньше был 98 сейчас сотый и это все стоит конечно больших денег я понимал что э, я обязан сейчас э, развиваться в своей сфере больше зарабатывать больше зарабатывать на трейдинге э, развивать свой э, бизнес и у меня просто не было шагу э, не было возможности отступить все я поставил себя в такие рамки и такой вызов я бросался себе по жизни ну, не единожды. То есть были более простые ситуации да, с финансовой ответственностью, ну, а здесь уже прям серьезно сразу привалило. И эта ситуация меня очень сильно мотивировала расти дальше. Не так, что я просто а, получил желаемое, да, накопил там денег, купил машину все хорошо. Нет, нет, нет. Я понимал прекрасно, что на дистанции я должен вырасти. Так вот, здесь напрашивается вывод. Если вот такие покупки вас дальше не мотивируют, вы просто получили их и счастливы от обладания чем-то, то это не ваш случай. Вам не нужно стремиться покупать дорогие, непрактичные машины, поскольку любые дорогие машины, они, в принципе, непрактичные, да, согласны со мной. И... В этом случае нужно жить попроще. Я приведу пример. У меня есть знакомый, который купил Инфинити, но купил он их ее на последние деньги. И так, что не просто у него на бензин денег не хватает, так у него не хватает деньги, денег еще, чтобы обновить ОСАГО. И он в итоге сейчас на машине не ездит. Это, конечно же, смешно. И почему это произошло? Да потому, что он ничего больше не делал. Абсолютно эта ситуация его не мотивировала. Он получил эйфорию в первые две недели обладания Infinity. Ну, а потом случилось то, что случилось. Второй фактор. Это первый фактор. Если вас покупки не мотивируют к росту и не устанавливается у вас устойчивых связей между тем, чтобы шагнуть в новый сегмент, в новый уровень жизни, что для этого нужно будет еще априори трудиться, и это для вас челлендж, для этого для вас вызов. Вот. Если этого не происходит, вы сами знаете лучше себя. Тогда ни в коем случае не покупайте. Не зад... Даже не задумывайтесь над этим, поскольку вам прежде всего нужно перестроить самих себя. Второй факт второй фактор это эмоции ребята это эмоции для меня крайне важно приезжать на работу да и куда бы я ни приезжал с прекрасными яркими впечатлениями эмоциями с улыбкой Ну а, конечно автомобили которые там под 500 лошадиных сил даже если ты просто катишься по дороге в режиме потока они дают крутые эмоции очевидно этот звук v 8 нахождение в салоне ну, в общем кто привык, кто любит автомобили, а не просто жопа-каталки, вы меня поймете. И это все сразу же отражается на моей эффективности на работе. Ну, поскольку я приезжаю с позитивными, с хорошими эмоциями, я тут же отдаю их сотрудникам, клиентам, заряжаю всех вокруг. Ну и, конечно, это сразу же отражается на том что у нас происходит, что у нас происходит на работе. И для меня это, конечно же, немаловажный, немаловажный факт, ребята. Я помню, была ситуация, когда мне нужно было чинить резку, у меня произошло небольшое ДТП. Вот И я очень долго ждал деталей, катался на Hyundai Solaris. И это был настоящий стресс, друзья. Сначала я порадовался, что, в принципе, вот она машинка. да, Я месяц на ней э, покатался. взял, Мне страховая предоставила на целый месяц прокат бесплатно по Casco, вот. Но затем я полностью от нее отказался и больше получил удовольствие от катания на метро, чем на этом автомобиле. Не в, конечно, не хочу ущемить права и э, чувства соляроводов, да, но, ребята, это совершенно не то. То есть, если это просто перемещение из пункта А в пункт Б. Если тебе нужны эмоции, если ты хочешь от этого заряжаться, то тогда э, вот такие спортивные машины, они, конечно, дают эти эмоции, но они и требуют ответственности, они и требуют постоянного роста от вас, постоянного развития. Вы ставите себя в рамки, вам нужно развиваться. Это второй фактор. Первый фактор, повторюсь, это ваша покупка должна вас мотивировать к росту, и вы незамедлительно должны предпринимать действия по отношению к этому росту. И второй фактор – это эмоции. Если вам нужны эти эмоции, если они вас заряжают, и вы можете сделать проекцию на вашу основную деятельность, то это то, что вам нужно. Если нет, этого не происходит, и вы не испытываете никаких эмоций. Я знаю людей, которые не испытывают эмоции. Это вообще от вождением им без разницы. Вот, окей, тогда вам это совсем не надо. Следующее. А стоит ли покупать вот дорогие гаджеты какие-то, да, вот, там, не знаю, последние айфоны. Не знаю, в моем случае здесь вот у меня весь бизнес. Весь бизнес. Все общение с партнерами, коммуникация, торговый терминал здесь у меня автоматизированная студия торгует здесь я торгую сам и для меня крайне важно опять-таки чтобы вся вот эта моя деятельность кипучая которая происходит она была обличена в гаджет которому приятно прикасаться и очевидно что к этому гаджету приятно прикасаться он круто собран он хорошо э, сделан у него офигенный дизайн я не буду сейчас пиарить какие-либо телефоны да но э, для меня в этом плане тоже это имеет значение ну вероятно наверное потому что я опять-таки человек эмоциональный я люблю когда все красиво когда это все красиво сделано и я не могу к сожалению обойтись дешевеньким андроидом но опять-таки люди существуют разные для кого-то это вообще не нужно вот у меня есть Хороший знакомый, он такой ретроград Ему вообще без разницы на это Вот он ходит там с, Со стареньким андроидом э, И Общается там по нему с партнерами Ну у него такая деятельность Но однако есть и э, примеры вот таких бизнесменов, которые владеют там восьмию бизнесами, конечно, у них там последние гаджеты. Вот, но опять-таки нет даже часов, ничего на руках, и человек себя прекрасно чувствует и ездит на ламборгини. Вот такие есть примеры. Но вот... К чему я это все веду, ребята? Я веду это к тому, что если вы хотите менять свой уровень жизни, как говорится, нужно окружать себя вещами и событиями из этого нового для вас уровня жизни. Это крайне важно. И бросать себе вызов. Потому что если вы не будете этого делать, никто за вас этого тоже не сделает. Никто не будет вас толкать. Вы в этом мире никому не нужны, кроме себя самого. Запомните. Ну и ваших родителей, да? Но лучше полагаться только на себя И если вы действительно хотите поменять свой уровень жизни То, конечно, вам нужны эти челленджи Вам нужны неудобные ситуации Какие-то непрактичные, но, может быть, дорогие вещи Съездить, отдохнуть вместо постоянного Таиланда или Турции Ну, например, в Доминикану Ребята, вы были в странах Карибского бассейна? Вы знаете, какое то море? Какой там песочек? Да, это же совершенно ни с чем не сравнить ну, вот и это все по возвращению может вас мотивировать на дальнейшее развитие, на рост. И так оно и должно работать. И все эти затраты, они будут просто частью вашего оборота в вашей жизни, который будет давать в купе кратное, кратное умножение ваших личных финансов. Ну, по крайней мере, вот так происходит у меня. Вот сейчас я еду в Audi S8. И это очень кайфовая машина. Я могу катиться со скоростью даже медленнее потока, специально. Вот мне просто так хорошо включить массаж, вентиляцию сидений. А могу нажать газ, и это будет 3 секунды до 100, ребят. 3 секунды, 700 лошадиных сил в этой машине. Вот о чем я говорю. И мне кажется... Вот когда это приобретает такой форм-фактор, вот тогда это имеет место быть. А если вы хотите просто чем-то обладать ради обладания, и это вас не мотивирует для дальнейших действий, тогда в этом нет смысла. На этом я заканчиваю это видео.